Здравствуйте, дорогие мои! Горячий вам привет из страны улыбок. Я хочу э, поздравить всех вас с наступившим уже 2021 годом. Желаю вам и нам всем здоровья, удачи, благополучия. И чтобы этот год приносил нам только радостные вести и события. И сегодня, в день моего рождения, я хочу объявить о дополнительной скидке для наших клиентов. Я решила использовать тот же купон, который у нас был раньше, NG21. Я вам пришлю обязательно в письме с этим видео. Введя его, до 10 января вы сможете получить 20% скидки, вне зависимости от суммы вашего заказа. Еще раз с Новым годом нас всех и желаю всем нам удачи.